На базе нашего склада в этом году открылась группа кадетская, юные кадеты. Мы тесно сотрудничаем с школой номер 54, они наши шефы. Ходим на совместные мероприятия. Мы кадеты ГИБДД, ДПСники, поэтому ребятам очень нравится играть в сюжетно-ролевые игры изучать правила дорожного движения. В общем, по этому направлению мы работаем. В Кадетской у нас мы летчики. Да. Сотрудничаем с 35-й школой. Они нас очень поддерживают. Валена, а ты Кадет, а ты Какому должен быть настоящий кодекс рядом с настоящий дам? Смелый. Если на тебя нападут республиканцы, что должен сделать мир? Защитить. Yeah.